Не нефть является залогом а, развитости, стабильности, <с> а, а потенциал умственный, когда, когда он у народа во главе этого государства стоят здравые люди, то они приводят страну к успеху. <с> Голос Ичкерии. Саляму алейкум. Если вдруг на нас нападет, например, Швеция или США, оккупируют наши земли, будут пытать и убивать нас, но разрешат нам молиться и строить мечети, война против них — это не газоват? Уалейкум ассаляму Это вопрос ко мне. Какая разница, кто на нас нападет? Если кто-то на нас нападает, он является врагом. И защищаться от этого врага является, безусловно, обязанностью, священной войной для каждого то в состоянии вести эту войну. Оборонительная война это, это не тот вопрос, в котором есть какие-то там а, поблажки и так далее. Там, если ты можешь обороняться, ты должен, обязан обороняться. И, и не важно, кто на тебя нападает. Если, если, ты, если этот вопрос связан с тем, что была, была бы такая же реакция, типа если бы это была не Россия, а какая-то другая, конечно, была бы. Конечно, была бы. Кем бы эта страна ни была, если она нападает, если она пришла для того, чтобы убивать твоих э, граждан, чтобы сделать их своими гражданами, чтобы оккупировать твою территорию, конечно, безусловно, с этой страной, с, эти, с, с этой армией нужно сражаться. Но напоминаю, у нас, на нас никогда не нападал никто, кроме России. У нас пока вот на протяжении 400 лет не было проблем ни с одной страной, ни с одной армией этого мира. Кроме как с российской. Нас убивали, нас бомбили, наши города, села стирали с лица земли. Российская армия это делала. Никакая иная. Получается, Кадыровский газоват это война не против оккупанта и насильника, а против братьев-мусульман, которые вышли против оккупанта. Люля-черт получается. Я думаю, люля-черт это, это слишком легкое описание для люлей. Ля-ля-ля гораздо больший преступник, чем просто черт. Салам алейкум Томсон, как ты относишься к Каддафи, Садаму Хусейну и Башару Асаду? Почему персидские монархи развивают свою страну, а Сирия, Иран и Ирак бедные? Алейкум ассалям. К этим трем людям, которых ты назвал, я к ним отношусь отрицательно, как к диктаторам. Почему персидские монархии развивают, развивают свои страны, а Сирия, Иран и Ирак бедные? Ну, на, ну, по Ирану. А, Иран находится под очень серьезными санкциями на протяжении уже сколько, лет 40, по-моему. Поэтому там и возможностей для развития у них не особо много. А что касается остальных, ну, где-то идет война а, полным ходом, где-то война... Как таковая закончилась, но поствоенные а, процессы идут поэтому, ну, По-моему, это очевидно, почему там сегодня нет никакой развитости. Хотя я, честно говоря, и персидские монархии особо развитыми не назвал бы. И еще раз, Япон, я слышал, что этого дадекаева валида постигла та же участь, что и Ахтаева. Каждый день посещение врачей из-за проблем с Я думаю, пока еще рано с такими проблемами ему столкнуться, потому что он все-таки находится под следствием. Я думаю, он будет в отдельной камере, его будут держать. То есть никто его не сможет иметь к ним доступ к его телу. А вот когда он уже получит срок, если он получит срок, и присядет, тогда да, тогда уже он будет иметь доступ к с никому у него появятся какие-то там какое-то общение. Тогда все, все, все впереди, короче. Видел ролик, как флаг ЛГБТ на мечети в Германии повесили. Ролик сам не видел, но я видел новость, читал об этом новость. И ну, это, это, конечно, отвратительное а деяние со стороны администрации так называемой мечети. Я не думаю, что это, это заведение можно называть мечетью после того, что они сделали. Надо понимать, что это, это же сами Сама администрация этого заведения решила такой, сделать такой жесть, такой акт. А это не, не власть там это сделала, здесь власть никому ничего не навязывает, понимаете. Это они сами решили вот так сделать. Но ну, если они сами решили, то после этого называть это мечетью будет неправильно. Ну, это какое-то вот заведение, и какие-то чуваки, являющиеся администрацией этого заведения, ну, решили вот так себя обозначить. Все, именно так к этому и нужно относиться. На твой взгляд, насколько сильно Кремль изменил нравственную и духовную часть нашего народа? Я часто смотрю архивные съемки 90-х, и такое впечатление, будто это был другой народ. Я скажу так. У Кремля не получается до сих пор сделать то, чего бы им хотелось. То есть русифицировать нас у них, у них не получается. Лишить нас государственности у них не получается. Даже... Несмотря на то, что сегодня Чечня находится под их властью, несмотря на то, что они поставили там своих марионеток, наместников над нами, несмотря на то, что они там очень серьезно а, терроризируют людей, напугали и запугали народ, несмотря на все это, все равно эта республика остается а, автономной. Понимаете, вот о чем, смотрите, что я имею в виду. Сегодня Россия просто берет... Уходит, и у нас ничего не меняется, понимаете? Вот все, как республика должна существовать дальше, все министерства, все, все, все сохранено. То есть они, они не могут лишить нас вот этого фундамента, чтобы они делали. У них не получается лишить нас наших обычаев, традиций, хотя в этом направлении они очень серьезно работают и очень многие вещи, как бы, вам, очень многие вещи испоганить у них там как бы получается. Но вот все равно к конечной своей задачи прийти у них не получается. Как у них это получилось, допустим, с, во многих других э, регионах России и даже на Северном Кавказе, в некоторых местах у них это получилось делать. Русифицировать именно народ. Вот он хвала Аллаху, что с нами у них этого пока, во всяком случае, не получилось. И будем надеяться, что у них это никогда не получится. Томсокадыровцы предатели, но давай рассуждать, здраво, воевать с Россией силами Чечни это стопроцентная смерть. Получается, они просто сохранили жизни, у кого есть право требовать у людей отдать свои жизни. Но у тех людей, которые сначала призывали воевать с этой Россией, причем воевать даже женщин, не спрашивая у своих отцов, у своих мужей. И когда эти люди. Потом переходят на сторону России. От них требовать имеет право любой человек. От таких людей. А если нефть закончится, что будешь делать? А я и, и не рассчитываю на нефть. У меня ее и нет, чтобы она закончилась. Зачем люди так рассуждают, а если нефть закончится? В этом мире, вы знаете, самые развитые страны, у них вообще близко нет нефти. Не нефть является залогом а, развитости, стабильности, а потенциал умственный. Когда у народа во главе этого государства стоят здравые люди, то они приводят страну к успеху. Какие из регионов Северного Какаса, по твоему мнению, Россию Ну Я не буду, конечно, называть здесь никакие республики, потому что это обидит наших братьев, проживающих в этих республик. Я думаю, каждой республики, ну, люди знают положение своего народа. И просто нужно нужно это осознавать, принимать эти вещи, и и этому сопротивляться, сопротивляться этой русификации. Потому что народ, когда он теряет свои корни, свою религию, свои обычаи и традиции, он превращается, он русифицируется. В России есть очень много таких народов, которые просто потеряли уже давно связь со своей идентичностью.